Всем привет, с вами кристал Майнкрафта, и сегодня мы продолжаем играть в Майнкрафт. Так, я уже даже не помню, что там у меня было. Так, а, у меня железо уже приготовилось. Так, делаем кирку. Это самое важное. И броньку. Раз. И топорик. Сейчас будет. Во, мечисть. Попробуй ко мне пройти. Я тебя выгоню. Так, и вот топор. Блин, уже ночь. А я не хочу, чтобы темнело. Блин, я понимаю, как вам сейчас тяжело, потому что ничего не видно. Даже мне сейчас ничего не видно. Я... Чё так... Я, конечно, могу прописать чтобы у меня было ночное зрение, но это когда читерский... Ну, если хотите, то просто пишите в чат. Давай, зомби, иди сюда. На... И два. Все, с двух ударов. Именно зомби. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Опа. Поняли. Этот басс. Так, эту кирку надо и до конца использовать. Ну, уже все говно. Ой, простите. Дерев... Деревянное уже все не очень. Так, ну, приходится идти искать что-то. Так, так, так, так. Интересно уже, сколько времени осталось снимать. Ай, блин. О, я выжил. И выжил, я выжил. Так. Хм. О. Блин, не хотела. Чуть-чуть экономика. Легкая экономика. о, тыквы. Конечно, я их собирал, но подойдет. Нужно еще. Если я уже забрал, то. Не надо больше. Блин, чё я такой мазил вообще даже не умею типа тратить. О, скорее, скорее, скорее. Блин, вот видите, я мазил вообще. Так, дерево, где, дерево, где, где, где. Ну, главное, чтобы меня лучники не заметили, я против них вообще не очень умею играть. Ой, мелкий зомби, мелкий зомби, мелкий зомби, мелкий зомби, кыш. Нет, крыш. Такое могло быть. Ай. Ну ладно. Главное то, что у меня есть. Кровать. посплю -ка. Да, наконец-то кровать. Могу нормально поспать. Хм. Так, куда же пойти? На. На. Понял. Мелкие эти зомби, они вообще бесят очень, ой, нервируют меня. Каш, нет, нет, нет, нет. Оп. не промазывает Ой, я уже чуть не сдох утром блин блин блин так так так так так так блин это уже точно блин с вот то это Ай. Я не думаю, то что тут тоже заденет. Тут задену. Тут нет. Ну ладно. Кто вообще странный. Странный Майнкрафт. Я уже и уже два сердца. Угу. Так. Необитаемый остров, как будто. Собираю сейчас все деревья. Ну, хотел постараться и все деревья порубить. И где-то тут рядом... М -м -м, вот на том острове можно заселиться. Как раз ничего выровнять и не нужно. И посреди моря. Вообще классно. Так, вот сюда. Это вот сюда точку спауна поставил это вот так я уже буду смотреть на премиум так и сколько осталось а еще 4 минуты жалко так хорошо начиналось так делаю сундук все ложу вот сюда Так, Пакела тоже ложу вот сюда. И иду вот сюда рубить деревья. И деревья еще как сильно помогут. Так, следующее дерево. Следующее дерево. Я так подумал то, что э, с, с, я вообще, когда не буду забывать, я вообще буду снимать видео. Я надеюсь, что да, а то как -то вообще не очень. То, что у меня YouTube канал есть, э, э, видео не будет вообще как-то не очень и вы, и вам будет скучно. Я еще когда-то посмотрел шорты, который я сделал так много людей посмотрела я же офигел я чуть не подавился я вообще даже правда подавился, потому что я закашлял у я... меня такая радость тогда была потому что Вау, меня посмотрели много людей было смешно еще со стороны меня еще так смотреть ну посмотрим, как, как мой канал будет выглядеть через сколько-то лет. Ну походу всем пока, потому что уже. А нет, еще одна минута. Ну, Наверное уже будем сквозь про прощаться. Надо еще как-то титры свои придумать, потому что у ложки есть. У даже у только скоро появляться, потому что я знаю, он хочет уже поставить эти типа титры, чтобы вставить приветствие. Это вообще классно. Когда у человека, у ютубера появляется вот эта возможность. Ладно, теперь скоро вообще даже не хватит поговорить до конца, и попрощаться не успеем. И до конца дорубить дерево. Другие, потому что у меня уже топор сломал начнем с железного, с железного уже. Ой. Ну ладно, всем будем прощаться. Всем пока, с вами был Крисал Майнкрафт.